В этом видео я, короче, буду выживать, пухать, и, ну, по идее, это все. Так что, да, это все дискорс... Discord... Ой, это все, короче... Короче, меня пригласили какие-то люди на открытие сервера Вот. А, я, короче, зашел, какой-то человечек. А, ну, пустовато... Там... Короче, это не просто сервер, а он очень веселый, мне он понравился. Поэтому, если вы хотите на сервер, вам сначала надо в дискорд вступить, потом там зарегистрироваться, ну типа как бы вы хотите играть, и вас примут твой здесь, и вы сможете поиграть. Это прям весело. Да, могу сделать вот так вот. Кликайте на, на дереве посажено. Зашибись. <связь> <связь> ну и как бы снимать их не голос, но вот, это не себя надо. Поэтому. Да. Я пойду, короче, сейчас добуду нормальные железные ресурсы. Вот. Поэтому я пошел. Ну, более-менее нормальные элементы я добыл. Осталось забыть броню. Короче, из-за того, что я затупил немного, я просрал все вещи. Да, я пару раз, короче, умер, и вещи пропали просто. Со временем. Ну, и поэтому я добываю новые вещи. Зато хотя бы намного лучше и быстрее. Не знаю почему так получилось но наверное это просто пещера намного раз лучше вот и я наверное уже на монтаже сказал но все равно на всякий случай скажу э -э как там э -э это я не смогу нормально скинуть пим там так дальше потому что это можно сказать личный сервер ну Minecraft сервер и чтобы вступить вот этот майнкрафт на сервер надо просто Зайти сначала в Дискорд и зарегистрироваться там, потом я примт и тебе смогу заходить на Discord. Ой, и на Майнкрафт Я просто путаюсь слова, но то такое. Не, ну короче, я, это, я, я бегу за алкоголем. Я хочу тебя за там, я не знаю, пиво, а, да, у ну, что можете... Как не варить? Ух ты! Это что такое? Апсики то, Водка, ух ты! Я так травы не взял! Так, подожди, надо еще рецепт посмотреть. Там, другая бочка или такая бочка. По в органе будем сюда. Ну, короче, вот я и пришел побухать. Вот, съём, это у нас два самый замечательный. Вот. Меня, походу, от него только будет тащить. Да. Мне далеко шо получше. Ух ты, меня штырит. Весело. А, смотрите -ка. Если я еще чуть-чуть вырву, я обрыгался. Круто. А еще если я еще чуть-чуть. А, Короче, меня должно туда-сюда самого. Ш... Вот, я не могу ходить, типа. Как. Я вот туда бегу, меня надо. Ну, что-то Сейчас. нет это прям предложение себе, бей мое бухать не надо плохо будет надеюсь вы поняли меня буду прям утащить да тебя спрашивают нет это что не выбрал да, я перебирал, перебирал, перебирал, меня понесло не в ту сторону Но моё меня несёт Мама Или не Мне какие-то позвонки Ну или на землю, или пошлась, а потом по росту это одинаково Короче, я думаю, вы поняли, почему этот сериал просто А конфетка, а тут можно такое делать вот, поэтому заходите в ссылку в описании на дискорд сервер, потом можете зайти в Майнкрафт сервер. Вот, э, и поэтому там скачьте там мою игру, переходите еще на мой дискорд сервер. Всем пока-пока.